ah Like it. Да. да. О, о, под паузу. Можно блокхол? Да, можно. Наша мана в ставлю под паузу. Может, да. все прилетят, не... <сesses> <сesses> <сesses> Это Олег. Да. -да, -да. О, о, -о, -о, -о! Види, да, да, да, да, да, да, есть, есть. да, -есть. Летай -летай -летай. Следующий твоя папулька. Да ну чего нахуй отсюда придурки ебаные. Кто скажет, что мой эдит сделанный за 30 секунд говно, я вас лично найду и скажу, что вы правы в целом.